по своим отраслям определяют, какие значимые барьеры и препятствия существуют в реализации отраслевых стратегий в конкретном отрасли, например, в здравоохранении, либо знаю, в строительстве, либо в транспорте, либо в медицине. Определяют, как выглядит целевая группа, тот самый пользователь или благополучатель, на получение блага которого нацелена вся работа органов госвласти. Начиная с завтрашнего дня, группа начинает проектировать решения, каким образом эти проблемы могли бы быть решены. должна определить по всем инициативам источник финансирования, который может быть источник финансирования, может быть региональный бюджет, региональный, муниципальный, может быть федеральный. источниками финансирования по отдельным решениям могут быть гранты, поскольку в стране существует большое количество институтов развития на определенная тема, в особенности сейчас связанная с информационными технологиями, с новыми прорывными технологиями. Стратегия цифровой трансформации, которую разрабатываем мы, она будет затрагивать все присутствующие у нас в области виды деятельности.